Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать крючком вот такой теплый снуд. Узор объемный, вяжется он очень просто, чередованием двух рядов. Рисунок двусторонний. Такую же вязку можно использовать для шарфа, только его нужно делать длинней. В ближайшем будущем к этому снуду я свяжу зимнюю шапку, и тоже сделаю по ней мастер-класс. Следите за обновлениями. Когда оба видео будут на канале, для удобства поиска я добавлю в описание перекрестные ссылки. Для вязания я использую пряжу фирмы Context, серия Triumph. В одном мотке 100 метров и 100 грамм. По составу это 20% шерсти и 80% акрила. Крючок пятерочка. Приступаем. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. В этом узоре нет рапорта, но лучше набирать четное количество петель. Для моего снуда я набрала цепочку из 22 петель. Придерживаем крайнюю пальцем и набираем одну петлю подъема. Теперь разворачиваем нашу косичку и видим сзади вот такие душки. Вязать первый ряд будем за них. Вводим крючок в первую душку, вытягиваем ниточку и провязываем соединительную петлю. Делаем накид, вводим крючок за вторую душку, вытягиваем ниточку. На крючке три петли. Связываем их вместе. Это полустолбик. За третью душку вяжем соединительную петлю. Дальше накид. Вытягиваем нить через четвертую душку. Провязываем полустолбик. Итак, чередуем соединительные петли и полустолбики. В конце ряда осталось провязать две последних дужки. В предпоследнюю соединительная петля и в последнюю полустолбик. Это значит, что каждый ряд вязания у меня будет заканчиваться полустолбиком. Второй ряд. Одна воздушная и разворачиваем. Вот эта петелька над полустолбиком. Вязать будем под обе ее стенки. Над полустолбиком свяжем соединительную петлю. Следующая петля была соединительная. Над ней вяжем полустолбик. Тоже под обе стенки. Над полустолбиком – соединительную. Над соединительной – полустолбик. Итак, чередуем соединительные и полустолбики до конца ряда, располагая их в шахматном порядке по отношению к петлям предыдущего ряда. В конце ряда над предпоследней петлей, полустолбиком, свяжем соединительную, а крайний элемент ряда полустолбик. У нас уже начали формироваться вот такие чешуйки. Третий ряд. Одна петля подъема и разворачиваем. Вот так рисунок выглядит с обратной стороны. Над полустолбиком соединительная петля. Над соединительной полустолбик. Соединительная. Полустолбик. Соединительное. Полустолбик. И так до конца ряда. В конце каждого ряда соединительная и заканчиваем полустолбиком. Одна воздушная и разворачиваем. И так вяжется каждый следующий ряд. Я связала небольшой фрагмент и решила вам показать. Снут мы вяжем по ширине, поэтому расположен узор будет вот так. Итак, я использовала один моток пряжи, его хватило вот на такую часть снуда. По длине здесь 45 см, по ширине 20 см. Сейчас будем незаметно менять нить без узелков. Лучше это делать в середине вязания, а не с краю. Ввожу крючок в петельку. Набираю полустолбик но не провязываю. Менять нить лучше на этом элементе. Берем ниточку со следующего мотка. Протягиваем ее сквозь все три петли. Выравниваем хвостики. Они должны быть хотя бы несколько сантиметров. И прокладываем их вдоль вязания. Продолжаем вязать наш узор, обвязывая хвостики так, как будто они часть предыдущего ряда. Соединительное. Полустолбик. Соединительная, полустолбик. Если хвостик слишком длинный, его можно обрезать после нескольких петель. Таким образом можно незаметно сменить нить, не завязывая узелков. Итак, мой снуд полностью готов. На вязание у меня ушло несколько часов и два полных мотка. И еще немного с третьего. С него я провязала 6 рядов. По длине снуд получился 104 см, по ширине 20 см. Осталось сшить края. Делать это буду цыганской иглой. Вот это начало вязания, цепочка воздушных. Первая, вторая, третья, четвертая петельки. И со стороны окончания вязания у нас сформировалась такая же косичка. Вот они эти петли, в которые будем шить. Прошиваем петля в петлю. Первая петелька здесь. Вводим иглу под обе стенки. И находим первую петельку здесь. Вот это вторая, а это первая. Прошиваем первый стежок. Находим вторую петельку с той стороны, с которой вывели иглу. И вторую петельку на противоположной стороне. И там, и там, под обе стенки петель. Делаем второй стежок. Третьи петли. Четвертые петли. Итак, зигзагом прошиваем сну до конца. Шовчик готов. Он получился совершенно невыпуклый и по структуре почти не отличается от узора. Вот так выглядит с торца и с обратной стороны. На мой взгляд, такая прошивка – это отличный вариант для завершения снуда. В конце связываем хвостики нитей и прячем их в вязании на разные стороны. Спасибо, что смотрели! Если вам понравилось видео, ставьте лайки.